Привет, друзья! Это третья серия озвучки битвы Сайтамы против Гару из оригинальной манги Ван Панчман. Хоть эти видео и набирают мало просмотров, но по вашим просьбам я продолжаю их выкладывать каждый день, поэтому я прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. А также хочу выразить отдельную благодарность донатерам Роман Виговский, Баттлборг, Доктор Бак, Элджин142, Чепчик, Денвер, Диктобус, Евгений, Малик из Магомбетов, Мид и, конечно, Бустерам. Фасту Накамура, БЕЛЫКТА, Данил Мякишев и Баттлборг. Огромное вам всем спасибо за поддержку канала. Вы действительно очень мотивируете меня и помогаете продвижению канала. Если ты тоже хочешь попасть в видео и поддержать меня, ссылка на донат и на мой бусти будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. And now, let's go! Чёрт, моя монстрификация ускорилась. Я точно стал сильнее, но...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 Звучайший удар! Твоя кожа и кости Натренировать внутренние органы невозможно С разорванными внутренностями Даже он больше никогда не сможет геройствовать Больше никогда <говорит> Что? Открылась! Ура! Мы спасены! О -о -о, здание Здание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 немного как тебе такое это если удар не навредивший ему расколол скалу под ним значит его тело прочнее чем она этот парень крепче скалы а <связывая>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 <сос> Выходит, были гражданские, кто не успел вовремя. Это так трагично, бедняга. Покойся с миром. <сосатый> а, это же свинобог. <сосатый> Хватит придуриваться. <сосатый> Техника нет, скорость нет. Сила нет. Комбо-атака! Как, черт возьми мне достать этого парня? Ого, довольно мило. У тебя так много рук? О, и правда, их еще больше? Комбо-атака. Нет! Сметалка! Чер! И почему до сих пор нет героев или отряда спасателей? О Боже, О, учитель, Ха, старшие вперед! Эм, а? А? А? Другое измерение. М -м. Пространство вокруг Земли искажается. Магнитное и гравитационное поле сошли с ума. Что происходит? <связывая> что за... Земля! Вздулась! Похоже на то, что океанические плиты, ушедшие под землю под воздействием земной коры, вытолкнула назад какая-то мощная сила. Ага, Кто мог это сделать? Не могу представить, чтобы кто-то из землян был способен на такое. Вероятно, просто аномальный тектонический сдвиг. В любом случае... Этот ублюдок собирается прорываться через пространственный временной барьер. Нужно поторопиться и починить его. Серия обычных ударов. С удвоенными кулаками! Я не могу угнаться за ним! Мы явились уничтожить наглеца, бросившего вызов Богу! Я думал, он говорил обо мне! Но это должно быть о нём! Что он вообще такое? Он будто воплощение несправедливости. Я не могу. Не могу вот так позволить себе проиграть. Да пошло, но все к черту. Даже когда я сумел зайти так далеко, я был стерт в порошок этой непреодолимой несправедливостью. Неужели это все? Я услышал тебя. А? Рад, что вы все сумели выбраться. А? Как они все поместились в его желудке? Мастер в майке! Мастер! Бесправный ездок. Ребята, вы тоже сбежали из больницы. А? Что не так? Эй, там. Что с этими облаками? облака Гароу, а -а -а. кто ты? Твое самое сокровенное желание в шаге от того, чтобы быть разрушенным всего одним героем. А -а -а. Заткнись, <плес> или я тебя прикончу? Есть лишь один кулак способный остановить кулак, направленный против Бога. Как думаешь, какой? Что ты имеешь в виду? Кто ты такой? Покажись. <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Я лишь пытаюсь помочь тебе. <сёк> Старик? <сёк> какой же учитель станет просто смотреть, как избивают его ученика? идем <звы> что-то приближается <звы> горох а? опять так быстро сменил костюм а, -а, -а. Гарроу, что с твоим лицом? Нечто, что может одолеть кулак, направленный против Бога. Я понял, это может сделать только сам кулак Бога. А -а -а -а. Его голос звучит, как будто он говорит из ванны или типа того. Пробужденный Гарроу.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 Постиг течение всех энергий и поведение всех сил во вселенной. Кулак. Истребление жизни. Ядерное расшипление. А?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 выделяемая умирающей звездой и самый разрушительный взрыв во вселенной. чем днем. Да, <триц> это был чей-то прием. Ага, не может быть. А, слишком ярко, башка кружится. А? Эй, световой флэш. <триц> <триц> <триц> Что здесь делает монстр? Я просто нашел экзотичного зверька, которого можно использовать как фонарик. <триц> ага, это я, экзотичный зверек. Вот момент все присутствующие герои поняли, что вне всякого сомнения источником тех взрывов было это чудовище. <свы> Гаррол! <свы> монстр? Это правда охотник на героев? Он превратился в монстра? Это давление. <свы> Очень плохо. Я могу ошутить его кожей. <свист> Бежать бесполезно. Я наконец-то стал им символом ужаса, который вергнет героев в отчаяние абсолютным злом. А, спасибо.